Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, ваш психолог по тревожным расстройствам, Жуниров Павел. В этом видео мы говорим, как вылечить невроз раз и навсегда за один день. И я, конечно, могу считать, и вы можете считать, что это слишком громкое название для видео. И я бы в конце, наверное, ну, в самом видео я бы тоже хотел сказать, что нет, такого не случится. Но я верю в то, что от невроза вы можете избавиться по щелчку пальцев за один день. Просто это не этот день. Не этот день, пока вы смотрите это видео. То есть в этот день невроз не пройдет. Но есть день, в который он действительно пройдет. И мы сейчас с вами пройдемся по шагам, как этот день приблизить и как в этот день оказаться. Как сделать себе такой день, в который у вас шлеп, по щелчку пальца больше нет невроза. Поэтому внимательно слушаем, внимательно ставим лайк в конце видео и подписываемся, если вы не подписались. Поэтому, начнем с того, что невроз – это набор проблем. Набор проблем, состоящий из ваших тревожностей, из ваших негативных эмоций, из симптоматики, из ваших избеганий, панических атак, из ваших симптомов, которые постоянно возникают, проблем со сном, аппетитом, утомляемостью и так далее. И вот это набор проблем. Теперь, второе, это последовательность этих проблем. Это очень важно, потому что, когда мы говорим о последовательности, мы начинаем отделять следствие от первопричин. Теперь, давайте пройдемся с конца. Панические атаки. Панические атаки – это следствие вашей повышенной тревожности и симптомов во время того, когда ваше самочувствие из-за бессонницы, плохого самочувствия ухудшалось, случился стресс, вы столкнулись с панической атакой, вы уже испугались своих состояний. Вот, уходим назад. Получается, что паническая атака – следствие тревожности, симптомов ухудшенного самочувствия. То есть вы на фоне этого в какой-то момент с этим столкнулись. Следующее – это ваши симптомы. Ваши симптомы, которые все время возникают, это не что иное, как симптомы страха. То есть ваши симптомы повышенной тревожности. Возникает страх, провоцирует симптомы. От того, что тревожность высокая, симптомы возникают очень сильно. Значит, симптомы – следствие тревожности. Ухудшенный сон аппетит это тоже следствие тревожности. Нервное напряжение не дает вам заснуть. Проблемы с тревожностью убивают, убирают ваш аппетит, повышают вашу утомляемость, вы очень сильно устаете. Это тоже следствие повышенной тревожности. Видите, мы идем в самое начало. В первую причину. Мы сейчас говорим про повышенную тревожность. Сама повышенная тревожность тоже не является причиной и проблемой. А является следствием. Сама повышенная тревожность – это следствие ваших тревожных событий. То есть у вас много тревожных событий в жизни, которые вы сегодня воспринимаете как опасные, это формирует вашу повышенную тревожность. Значит, тревожность тоже не проблема, проблема в причине – количество тревожных событий. Эти события настолько тревожны, потому что вы их воспринимаете как опасные. И вот это ключевой момент. Вы воспринимаете много событий в жизни как опасных. Это и есть первопричина вашего невроза. Теперь убираем все следствие, берем только первопричину. Значит, что происходит? Почему я воспринимаю события как опасные? События всего есть два вида. Когда вы что-то планируете, это ситуация неопределенности. Вы не знаете, что будет в будущем, и боитесь, что произойдет негативный сценарий. Когда вы вспоминаете что-то в прошлом, вы не понимаете, почему так произошло, и объясняете это какой-то пугающей причиной. И это все вот та специфика восприятия, которая каждый раз приводит к тому, что возникает страх. И поэтому самое важное, самое важное, это поменять восприятие к этим ситуациям неопределенности. И вот теперь вопрос, как поменять восприятие к этим ситуациям? И здесь вы можете это сделать по щелчку пальцев. И все, что вам нужно, все, что вам нужно. То есть видите, какая большая цепочка, связана всего лишь с тем, что вы воспринимаете как опасные много событий в жизни на сегодняшний день, планы и то, что произошло. И вы можете в момент просто поменять это восприятие к этим ситуациям. Для этого вам нужно убедить себя кое в чем. Вам нужно убедить себя в законе совокупных причин. Вот это все, что нужно. И как только это произойдет, у вас больше нет невроза. Закон совокупных причин звучит следующим образом. Все в жизни происходит естественным образом вследствие совокупных причин. То есть, чтобы в этой жизни что-то произошло перед этим должны совпасть причины, которые в сумме привели к этому событию. Ваша задача находить совокупные причины тех событий, которые сейчас для вас ситуации неопределенности, которые уже произошли. Когда вы воспринимаете, когда вы знаете совокупные причины любого произошедшего события, вы автоматически воспринимаете его спокойно, нейтрально или естественно. И таким образом перестаете воспринимать его как опасное, и соответственно снижается ваша тревожность. Следующее это ваши планы. Если все происходит по совокуп причинам, то в зависимости от того, какие причины совпадут, такой вариант в будущем и произойдет. Значит, в будущем очень много вариантов. И ваша задача найти эти варианты от плохого до хорошего в каждом вашем плане, который сейчас вызывает страх. Чтобы убедиться в законе совокупных причин, вам нужно подтвердить его в каждой отдельной ситуации, которую надо разобрать которая сейчас вызывает беспокойство. И таким образом вы убедитесь в естественности того, что происходит в мире. То есть в чем вы убедитесь в день, когда невроза в вашей жизни больше не станет? Вы убедитесь, что все в жизни происходит естественным образом вследствие совокупных причин что в любой момент времени все, что произошло, это всегда следствие совокупных причин, а не одно единственное. Что в будущем всегда очень много вариантов, а не только хороший и плохой. И этих вариантов много, и чаще всего происходят промежуточные, то есть нейтральные. Вы в этом убедитесь и будете в это абсолютно, просто бескомпромиссно верить. И в этот день, когда вы в это поверите, у вас больше не будет страха ни на ваши планы, ни на произошедшие события. Это и есть то, что произойдет с вами. Это и есть тот день, когда вы вылечитесь от невроза. Потому что ваш невроз – это ваши реакции на ваши планы и на то, что в жизни уже произошло. Потому что вы реагируете все время здесь и сейчас на то, что планируете, на то, что когда-то было. Вот таким образом это все и происходит. В конечном итоге вам нужно понимать, что это не, пройдет, не происходит само собой, потому что вы, к сожалению, накапливаете со временем все больше тревожных событий. Тревожность возрастает, симптоматика возрастает, добавляются панические атаки. И ваша основная задача – останавливать этот процесс, направить свое внимание на отдельные тревожные события, направить внимание на закон совокупных причин, подтвердить его в каждой ситуации, которая на сегодняшний день возникает и вызывает страх. Как только вы убедитесь в законе совокупных причин, у вас пройдет невроз. Это то, что произошло и с моими клиентами, и с теми, кто посещал мой канал и разбирал ситуации. Они в этом убедились, и это позволило убрать невроз раз и навсегда. Я желаю вам большой удачи в этом пути. Обязательно подпишитесь на мой канал, пишите свои темы для видео в описании к этому видео, в комментариях. Будем на связи. Пока.